Здравствуйте дорогие друзья, с вами Розе и на этой неделе в Epic Game Раздача. Приключенческая инди-игра про лесу. Вам предстоит разгадывать разные загадки. Вторая игра тоже приключенческая инди-игра, одиночная. Минусы этих двух игр это нет моей локализации, которую я бы понимал. Я бы мог вот первую игру про лесу бы поиграть, но во второй игре я подозреваю очень много диалогов будет, которых я буду не понимать и буду тупить. Но в далеком прошлом меня такое конечно не останавливало, но сейчас у меня просто нет времени, чтобы разбираться в одной игре месяц. Почему я записываю это видео? Потому что на следующей неделе будут раздавать Ark Survivor Evolved. Она достаточно не очень дорогая, но если вы хотели в нее поиграть, но не хотели ее покупать, 22 сентября она станет бесплатной. 22 сентября в 6 часов вечера. Я напишу сообщение у себя на канале. Если ты забудешь, не дай бог, то подпишись на канал, чтобы тебе пришло уведомление. Чтобы ты забрал Ark. Потому что Ark это просто крутейшая выживалка. С постройками, приручением разных дино и не только Вообще, если ты любишь выживалки и никогда не играл в арк, ты обязан в нее поиграть Вот я не играл, я наверное проведу стрим на следующей неделе в субботу по арку Будем изучать мир вместе с тобой, то забери И плюс еще будет Велим Хейвен Стратегия, ролевая, пошаговая ну, если посмотреть трейлер игры, то достаточно неплохая графика Тоже нет на моем языке локализации, которую бы я понимал Но, как бы, я изучал английский по играм Там damage, attack speed, accuracy То я думаю, мне будет понятно Можно поиграть тоже бы забрал и посмотрел, что за игра. А вот именно Арк Ребятушки, заберите АРК 22.09.22 в Epic Game. Бесплатная раздача. Но я четверг в 6 вечера, когда будут раздавать, я пост. Напишу пост у себя на канале, чтобы ты забрал Арк Если тебе интересно, полезная информация, подписывайся на канал. С вами был Розе. Всем до новых встреч.